всем привет меня зовут марат это компания фундамент спб наступила зима пришли холода но строить мы продолжаем в этом видео мы расскажем про зимнее бетонирование покажем варианты какие можно использовать при прогреве бетона расскажем более подробно процесс прогрева и как его необходимо контролировать пошли смотреть Процесс укладки бетона зимой сопровождается большими рисками. Почему? Потому что бетон, а, это мокрая субстанция, обладает в себе большим количеством воды и при укладке его зимой есть риски, что он замерзнет. Если бетон начинает замерзать и не набирает прочность, вода в нем кристаллизуется, процесс гидратации бетона, то есть превращения цемента в бетонный камень не происходит, и бетон начинает разрушаться. Тем самым сама конструкция, залитая из бетона, не несет своей функции, своей задачи и в целом непригодна к дальнейшей нагрузке. И для того, чтобы сохранить бетон в надлежащем состоянии, до момента набора критической прочности важно очень следить за температурой бетона, для того, чтобы вода в нем не замерзла, а ну, химическая реакция происходила правильно. В нашей практике мы используем два основных метода прогрева бетона. Первый это метод тепляка. То есть весь бетон накрывается пологом, внутри создаются положительные температуры при помощи тепловых пушек. То есть воздух вокруг бетонной конструкции находится всегда в положительных температурах. И в такой среде бетон постепенно набирает прочность. Второй метод это прогрев изнутри. В бетон погружаются провода. Есть два разных вида прогрева. Первый метод это погрузка стальных проводов. При помощи понижающих трансформаторов подается электро Электроэнергия с высоким амперажом кабель внутри нагревается тем самым нагревает бетон вокруг себя ну, метод теплого пола или кип кипятильника всем знаком второй подвид это при помощи саморегулируемых проводов там технология более простая там не надо э, специальных прогревочных станций э, кабель втыкается сам в розетку минусом является то что таким методом прогреть можно совсем небольшой объем бетона это может быть э, перемычка какая-нибудь колонна, ростверк на плите метод тоже можно использовать, его можно комбинировать с технологией тепляка, об этом мы чуть позже сейчас расскажем. В целом задача прогрева бетона это довести бетон до набора критической прочности, это примерно 30-35 процентов, после чего можно уже бетон оставлять, он может замерзнуть и уже при наступлении положительных температур он продолжит набирать прочность. Если мы в процессе прогрева не дойдем до критической прочности и оставим его в зиму замерзать. При разморозке он не, ну, не продолжит набирать прочность, так должен он может со временем начать разрушаться. Вот этот фактор очень важно отслеживать. В этом видео мы покажем, как мы следим за этим показателем и как мы достигаем уверенности в том, что критическая прочность набрана. Итак, сейчас мы находимся на объекте, где мы недавно снимали видео про буронабивные сваи. Сейчас у нас уже залита плита, которая обвязывает все сваи. На улице сегодня минус 6, вчера было где-то минус 7, минус 8. Бетон в конструкцию принимали вчера. И здесь мы применяем метод прогрева при помощи э, прогрев... прогревочных станций и генератора. В чем заключается сама технология. Э, на арматурный каркас наматываются стальные провода, у которых высокое э, сопротивление. Э, при помощи подачи высокой энергии, ну, электроэнергии с высоким амперажом в проводах создается высокое сопротивление. Тем самым они начинают нагреваться, так же как кипятильники, наверное, да, плит на которых с открытой спиралью или теплый пол э, начинают они нагреваться и вот эту тепловую энергию передают в бетон для того чтобы прогреть такую большую бетонную конструкцию зачастую киловатт энергии которые есть но недостаточно для этого всегда мы привозим отдельно э, дизельные генераторы которые могут вырабатывать большую мощность вот но можно увидеть что у нас вот там зелененькая коробка квадратная стоит это дизель генератор он выдает 200 киловатт час энергии который позволяет прогревать большой объем бетона здесь у нас залито 110 примерно кубов с момента завершения бетонирования прошло уже больше 12 часов можно увидеть что где-то бетон начинает уже белеть. это говорит о том что ну, процесс набора прочности идет, ребята сейчас где-то подчесывают бетон, будут сейчас его поливать для того, чтобы его не пересушить здесь у нас три прогревочных станции, от них уже идут магистрали из алюминиевых проводов, которые раскидывают энергию на петли, есть такая штука, как холодный конец. Сейчас поближе подойдем, покажем, как это работает. И уже от них провода намотаны в теле бетона, по ним течет электроэнергия и происходит нагрев. Здесь стоят у нас прогревочные станции СПБ-80, которые подключены к генератору, от них идут уже у нас алюминиевые жилы трассы, которым подключается холодный конец, то есть это алюминиевый провод, можно увидеть вот эти проводочки, которые уже в теле бетона, в теле бетона идет скрутка, и где подключается уже стальной кабель к алюминию, и уже сама стальная жила у нас протянута по всему контуру фундаментной плиты и в теле. Можно увидеть, что, что на плите есть сейчас вот такие полосы, то есть это отпечаток проводов, который у нас э, заложен в конструкцию. Сам прогрев мы планируем здесь вести порядка трех суток до набора критической прочности. В процессе прогрева ведется контроль температуры при помощи термометров. Сейчас пройдемся, посмотрим как э, это происходит и какая температура бетона сейчас у нас здесь есть. При прогреве бетона очень важно вести контроль температуры в процессе прогрева мы ведем контроль при помощи специальных термометров ну разного рода, вот здесь у нас есть такой электронный, заполняется температурный лист для того, чтобы посмотреть статистику и динамику нагрева или остывания бетона для того, чтобы измерять температуру, можно ну и правильно делать специальные керны, в которые закладываются трубочки в которые можно опустить щуп для прогрева температуры у нас есть вот такие керны специальные, это ну, обычная гильзочка в нее заливается жидкость типа антифриз или масло. И в нее уже погружается щуп, который может дать понимание температуры. Сейчас на этом щупе температура минус 3,6 у нас. Ну, примерно так, наверное, сейчас там, может, минус 6, наверное, сейчас где-то вот градусов на улице. И при помощи погружения щупа можно померить фактически температуру бетона. Сейчас у нас здесь 38 градусов что достаточно хорошо греть бетон выше 40 градусов уже рисково, потому что он может пересохнуть и начать разрушаться сейчас пройдем с щупом еще пару точек проверим, посмотрим температура может в разных лунках гулять Сейчас мы провели э, замеры в трех лунках. У нас, значит, получается 35, 12 и 20 градусов. Температура немножко гуляет в связи с тем, что у нас есть разные прогревочные станции. Есть разная стадия прогрева. Где-то бетон еще разгоняется, набирает прочность. Где-то вот, когда у нас первый бетон заканчивался, бетон уже дошел до нужной кондиции. Ну, в целом температура бетона выше 0, даже ну, выше 10-15 градусов, что благодаря благоприятно а, влияет на процесс набора прочности. Сейчас еще посмотрим температурный лист, в котором видно всю а, динамику прогрева. Важно в процессе прогрева следить, чтобы нигде не было никакого замерзания. И уже на последние сутки можно по графику набора прочности бетона понять сколько примерно процентов мы уже набрали по бетону и у нас технадзор приедет через два дня проверит перед отключением прогрева сколько уже прочность бетона набралась и все хорошо мы его отключаем и продолжаем строительство уже следующего этапа по данной конструкции Неотъемлемым элементом контроля набора прочности бетона является методика, разработанная еще в Советском Союзе. Это заполнение температурного листа. Здесь производители работ после укладки бетона заполняют температуры э, бетонной смеси, уже уложенной в конструкции. Первые 4 часа Происходит замер каждый час, потом два интервала по два часа, потом каждые четыре часа. Сейчас уже есть семь замеров, по ним можно посмотреть, что бетон всегда находится в плюсе, и это хорошо. Дальше каждые четыре часа заполняется. Смотря, как сказать, на эти показатели, можно спрогнозировать, когда бетон уже наберет прочность. Ну и дальше, в случае, если какие-то будут нюансы, можно проанализировать, как велся контроль. У нас прораб сидит на объекте, заполняет журнал фотографирует отправляет в общую группу для того чтобы больше людей контролировало что здесь все идет в порядке сейчас значит мы поедем на второй объект где бетон греется при помощи при помощи теплика и пушек посмотрим эту технологию и вы уже сможете выбрать какой вариант более удачный и более подходящий для вашего объекта поехали Ну что, мы заехали на объект номер два. Здесь мы три дня назад заливали плиту перекрытия. Сейчас ведется активный прогрев конструкции. Здесь применяется технология тепляка и подогрева воздуха внутри. Значит, сверху конструкция на накрыта пологом мистер Паулина. Он полностью накрывает сверху таким куполом конструкцию создает внутри такой тепляк парник точнее который не выпускает теплый воздух наружу внутри стоят дизельные пушки которые постоянно заправляются и они создают положительную температуру вокруг бетонной конструкции тем самым не дают ей остыть и создает благоприятные условия для набора прочности бетона ключевым отличием электропрогрева и прогрева пушками является экономика прогрев электроэнергии более дорогостоящий, потому что за городом зачастую нет большого объема энергии. Необходимо привозить дизель-генератор, его постоянно заправлять. Это очень затратно. Но тем самым мы получаем нужную мощность, которая позволяет работать прогревочным станциям. Да? Прогрев при помощи дизельных пушек, он более экономичен с точки зрения затрат, потому что у нас идут затраты только на дизельное топливо, которое заливается в пушки. Оно, оно горит, соответственно. Ну вот в среднем в сутки на объекте выгорает примерно 200 литров дизельного топлива. Здесь на объекте мы греем около трех суток, то есть литров 500-600 мы сожжем для того, чтобы прогреть конструкцию ну, объемом где-то кубов 70-80. Тут опять же надо понимать, возможно или невозможно, та или иная технология. Не всегда можно обойтись только пушками, но где есть возможность применить более экономичный метод, мы его, конечно, используем. мы поднялись на перекрытие которое заливали три дня назад здесь прогрев ведется при помощи дизельных пушек можно применять разного разные источники генерации тепла это могут быть дизельные электрические газовые пушки по нашему мнению наиболее эффективно это дизельные пушки то есть у них наиболее высокий кпд по выработке Тепловой энергии. Также их легко заправлять. Всегда можно завести большой запас топлива. И они достаточно безопасны в эксплуатации. Здесь у нас на перекрытии стоит третий дизельных пушки. Сейчас одна отключена, потому что ну, температуры достаточно. На улице днем немножко теплеет, ночью включается третья пушка. Проверку температуры бетона лучше осуществлять э термометрами с, э с длинным щупом который можно погрузить в тело конструкции, измерить температуру внутри бетона, потому что пушка греет сверху и создает, ну так сказать, верхнюю зону более теплую. Если проверять бетон пирометром обычным лучевым, он даст температуру поверхностного слоя, что может быть не совсем верно. Важно мерить в теле конструкции. Вторым так сказать ответственным моментом является прогрев конструкции по периметру потому что тепляк стоит у нас который упирается в опалубку внутри конструкция всегда теплая по периметру есть риски что внешняя среда заморозит конструкцию вот как раз в этих местах важно применять саморегулирующие провода но это более экономий, экономный метод, да? то есть протягивается кабель, который греет периметр конструкции, тем самым не дает замерзнуть бетону по периметру плиты. Здесь э, эта технология также применена, у нас периметр греется при помощи кабеля, внутри пушка прогревает сам бетон. Соответственно, у нас есть э, 5 контрольных точек в конструкции, которые проверяются там э, по температурному листу, как э, указано в техкарте и по факту уже нормального набора прочности технозор приезжает, проверяет, дает добро отключать прогрев тем, ну, тем самым как бы, подтверждает, то, что бетон уже набрал прочность дальше можно его потихонечку замораживать Ну и самый главный вопрос, зачем бетонировать зимой, если это можно сделать летом? Отвечая на этот вопрос, скажу так, что первый момент, есть проекты, есть заказчики, которые хотят завершить свою стройку в этом сезоне и не откладывать на следующий период. Да, есть проекты, которые нельзя построить только за одно лето, и ну, продолжительность строительства более, имеет больше срок, и необходимо ну, либо продолжать стройку, либо ее консервировать и потом продолжать, ну, большинство принимает решение продолжать Второй момент Это стоимость строительных материалов и работ То есть в зимний период Зачастую цены замирают А то и чуть-чуть понижаются Относительно предыдущего сезона И как мы знаем Каждый новый сезон стоимость материалов Растет в среднем 10-15% ежегодно И поэтому возможно Где-то целесообразнее Выполнить работы в зимний период Для того, чтобы в следующем сезоне Не переплатить Третий момент все-таки стройка дома имеет... Ну, если общий период смотреть, имеет большой период, то есть дом строится в среднем 3-4 года. Это от начала строительства до уже въезда в дом с учетом отделки инженерных сетей и благоустройства. И для того, чтобы сократить период строительства, бывают работы, которые необходимо проводить зимой. Соответственно, мероприятие по зимнему бетонированию решает вопросы укладки бетона. Все остальные строительные процессы, такие как возведение стен, устройство кровель, можно работать уже в минус там меньше рисков ну важно только правильно подходить к бетонированию в зимний период ну что на сегодня все кому было интересно ставьте лайки и подписывайтесь пишите комментарии задавайте вопросы мы снимем видео на на наиболее интересующую вас тему с вами был марат компания фундамент спб всем пока